Здорово, бандиты, с вами Панда, мы продолжаем курс, и у нас тема, собственно, очень простая, какую тематику выбрать для канала, то есть, как стартовать, на самом деле, выбор правильной тематики вначале очень-очень хорош, и почему мы на этой странной страничке, на которой можно что-то вводить, потому что эта штука позволит нам, ну... Не то, что это решит все наши проблемы, но она позволит нам для начала проанализировать запросы и сделать выводы о том, что людям интересно. То есть вот вы как думаете, какая игра популярнее, Minecraft или Dota 2? Сходу сложно сказать, да? Кто-то сказал Minecraft, кто-то сказал Dota 2. Ну что мы можем сделать, смотрите. просто. Покажу. Мы можем здесь ввести Майнкрафт и увидеть, что в Яндексе 3 миллиона 300 тысяч было поисковых запросов. Это не значит, что столько было людей. Людей было чуть меньше, безусловно. Но поисковых запросов по слову Майнкрафт было именно столько за месяц. За месяц, ребят. По Доте было 739 тысяч. То есть несложно определить, да, что, собственно, под менее популярна сейчас, чем Варкрафт. Ой, чем Майнкрафт. Боже мой, пардон, пардон, пардон. Кстати, по поводу Варкрафта, да? Варкрафт еще менее популярен, чем Dota, World of Warcraft. Здесь, конечно, нет, ребят, то есть, конечно, нельзя совсем вот так вот огульно, да, это немножко лукавство, потому что кто-то вводит вов WoW, кто-то вводит Warcraft, да, ну, часто вводят, может быть, вов WoW, но общее представление хоть какое-то, хоть какое-то можно сделать по поисковым запросам. Вы скажете, а как это нам может помочь? Ну, во-первых, для выбора игры. Вот смотрите, мне, например, очень нравится игрушка Asomnals, я часто об этом говорю, но почему я не снимаю по ней видео? Давайте, давайте посмотрим, да. Вот почему, ребят, потому что 1700 человек ищут в Да, есть еще там э, дополнительные запросы, да, разные по эту игру, обзор игры, там, купить, играть, гайд. Но э, число показов в месяц очень маленькое. Э, этот сервис называется Wordstat. Яндекс.ру, э, Яндекс подбор слов, можете его найти или ссылка в описании будет, да, чтобы вам было удобно перейти. Потестируйте, поиграйтесь. Я хотел бы сразу привести пример. Uh, есть каналы, которые снимают, uh, ну, как это, видео, видеоблоги, да? То есть не, и, не как мы там, не как я, игровой контент, а видеоблоги. Я хотел привести вот этот канал uh, с точки зрения того, что здесь есть очень-очень интересный пример. Вот смотрите, здесь есть ролик год назад, он называется «Как вылечить грибок ногтей». Uh, странное название, стра странный, ну как, ну, полезный, в принципе, полезный, наверное, для кого-то, кто -то смотрел, а не смотрел. Uh, полезный может быть ролик, да? Uh, но... Что тут интересно, да? То есть при том, что блогер снимает э, разные интервью, разговоры, там какие-то обзоры машин, там э, очень много у него коллабораций с другими блогерами. Топовые видео у него, как быстро вылечить грибок ногтей. Почему это происходит, да? Как это вообще относится к нашему разговору? А вот как, смотрите. Мы вводим, как быстро вылечить грибок ногтей. И видим, что такой запрос в Яндексе вводят 802 человека в месяц. Это не супер крутой запрос, конечно, есть и более крутые запросы, намного более крутые запросы в разы, но а, что получает Сергей, вот этот автор этого канала, да, от того, что у него а, есть ролик, который вот так вот назван. Вводим мы, например, в гугле, как быстро вылечить грибок ногтей, и вот мы видим, да, есть куча каких-то ссылок на сайты, да, которые, ну, понимаете, да, ну, как -то стандартненько, да? А есть видос. И что мы сделаем? Мы нажмем на видео и посмотрим его видео. Он получит там копеечку с рекламы, там какой-то спонсор выпуска у него есть. То есть, суть вы поняли, да? Запросы. Опять же, на, ну вот на основе его канала очень интересно проанализировать именно ситуацию, что, конечно, конечно, есть у него видео, там, которые э, по в поиске никто не будет искать там, в Толян в гостях у Сергея Симонова. То есть, очень мало будет, безусловно, таких поисков, да. ну вот, например, у него есть очень хорошие названия, да, интересные. Там настройка айфона, да, то есть он настроил iPhone, снял, ну, подписчики посмотрели, кому-то это интересно, и у него есть просмотры. То есть ему какая-то часть просмотров свалилась, потому что у него правильное название роликов, правильно выбрана тематика. То есть есть ролики, которые имеют вирусный эффект, да, например, то есть, ну, ну, как вирусный, да, то есть это интересно, там люди нажимают, смотрят, ну вот, например, из этих роликов, да, какой очень ярко выделяется резко. На мой взгляд, это вот там новая тату Иисуса Христа там сделал себе татуировку на всю спину, снял ролик, ну, если картинка выделяется, да, и ты сразу, что там за татуировка, как, куда, ну, интересно, да? А есть ролики, которые имеют поисковый эффект и так называемый SEO-трафик, то есть трафик с э, поисковиков. И здесь у Сергея вот есть очень хороший просто пример, вот, или там секс на море, опять же, да? Я думаю, что если мы введем, то, в принципе, я не, не знаю насчет этого запроса конкретно, да? Там, конечно, может быть много разных, э, большая конкуренция, скорее всего, э, да, намного больше, чем... 600. Здесь, конечно, будет и какой-то порт на трафик, да, но я думаю, что здесь, к сожалению, нет. Вот, Но я думаю, что вот по таким запросам, конечно, есть, безусловно, интерес продвигаться. Более того, некоторые молодые блогеры, не то чтобы я хочу это... Ну как, если я скажу, я это посоветую. Ладно, я покажу этот пример. да? А, боже что ты мой, как же это называлось там? Школьник учит играть надо. Да? Вот. А, был такой проект... Мне абсолютно без разницы, там спорят, кто придумал, кто не придумал, да. Но в доте есть такой проект, школьник учит играть на каком-то герое. Проект достаточно, ну, на мой вкус, глупый, да. Кто-то говорит, деньги не пахнут, не пахнут, я тоже, в общем, ну, в какой-то степени с этим согласен. Проект, который построен на ненависти к детям, которые снимают плохие, в основном, гайды по героям. Так вот... Один чувак снял такой ролик когда-то, не будем мы обсуждать, кто, кто был первым, кто был вторым, кто был третьим, да? И теперь мы видим, что куча других чуваков, сейчас, секунду, я просто звук отключу сразу, да? И теперь мы видим, что куча других чуваков снимает такие же ролики, то есть это даже, даже не, везде, не, везде, не везде он, да? Вот, есть, есть и другие авторы. Ну вот, то есть вот другой канал, да? Вот канал «Типичная Дота», вот канал «Доктор Харон». Вот канал Счастливый дотер. То есть они воруют друг у друга это название, да? И соответственно в похожих видео YouTube за счет этого они продвигают свои говноканалы или хорошие каналы, кого как. Вот и соответственно получают трафик. То есть вот такое название, копирующее название чужое или частично его копирующие, тоже имеет место быть в плане продвижения, и, возможно, это будет вашей идеей. Я не могу сказать, что ну, тырить чужие идеи вот так вот настолько в тупую и вслепую – это классная мысль, но нет ничего совсем уж постыдного в копировании. То есть, если вы с... залили на свой канал чужой ролик, это, конечно, плагиат, это очень плохо, да, если вы его переозвучили, но залили сами. Но если вы на эту же тему порассуждали и тоже сняли, как школьник учит играть на пудже, ну, наверное, это не смертный грех, и это в любом случае не ведет вас никакой ответственности. Поэтому, есть переживать, не стоит, я думаю. Вот. А, можете попробовать такую тему. То есть, можете пробовать у популярных блогеров, стырить какую-то фишку. У меня тоже втырили фишки, те же самые там Рампаги, те же самые там Медонли. Ну, так вот, к слову. Что касается выбора игры. Сейчас мы попадаем на еще один отличный канал его даже немного пропиарю. Это канал на Urplay, хороший парень, действительно очень адекватный. Мало таких людей вообще в русском сегменте интернета, да? Чем примечательный этот канал? Это канал очень-очень в правильном стиле сделанный. Здесь есть конкретная тематика, то есть здесь у нас тематика игры Blizzard, я бы так сказал. В основе Warcraft. И он снимает видео по героям шторма, по Хардстону и по Варкрафту. То есть, это львиная доля его роликов. Соответственно, аудитория подписывается. То есть, как вот мы смотрели до этого канала Сергея Симонова, да, там э, фишка делается на личности Сергея. То есть, он такой персонаж, медийный. И он вот то делает, все делает. Он может абсолютно рандомные, такие даже странные иногда ролики снимать. У него есть какие-то общие такие тематики, да, но в целом у него такой как бы канал имени его. То есть он, он главный, и вот какие-то ролики там идут. Здесь же мы видим э, тематику. И, на мой взгляд, это интереснее несколько. Но э, здесь, что хорошо, то есть здесь отлично будут залетать ролики по вселенной Blizzard, может продаваться реклама по вселенной Blizzard. И здесь мы можем проанализировать ответ на странный вопрос, найти, почему я перестал когда-то снимать Warcraft. Мы сейчас смотрим самые популярные видео на Ура. Это топовый сейчас блогер в России по Варкрафту. И видим, сколько у него просмотров. Это топовые просмотры, повторюсь. То есть на обычных роликах их, конечно, меньше. То есть это вот топовые ролики. И, соответственно, любой канал по доте открываешь, даже средний, как у меня, и видишь, что просмотров по доте, даже на среднем канале, как у меня, не меньше, а то и больше. Ну вот у меня 42, допустим, у него сейчас, сколько я сегодня смотрел в ролике, кстати... Парочку. Вот. 28 тысяч просмотров. Ну, вот это вот 3 дня назад. 18 тысяч просмотров. То есть мы видим, что средний канал по доте, У меня средний канал по доте. У меня, как бы так, если посмотреть по русской аудитории, да. По э, русской доте, у меня чуть выше среднего по аудитории канал подотить. Вот я бы так я бы так вот нас есть, есть супер большие каналы у нас, да. А, ну вот, например, метагейм. Не то, чтобы я его поклонник, но коту... бы, мы уже зашли. Посмотрим. То есть, вот, это, вот этот э, один из топовых каналов сейчас по доте. Я просто вам доту и Warcraft сравню, чтобы вам было понятно. Смотрим его просмотр. 250-300 тысяч. Ну, то есть, вот 300-400. Как повезет 300-350. Я не знаю, сколько среднее, но вы видите, да? Это топовый канал по варкрафту. То есть, э, хочу сразу да, сказать, чтобы там не было каких-то глупых мыслей у вас, что я гоню на Наура. Нет, это отличный канал, это классный парень. Но вы видите, что варкрафт не залетает. То есть я, я вот к этой мысли, я не хочу сказать, что кто-то круче, то есть еще раз, да, поймайте мою мысль, Warcraft не залетает. То есть э, нужно выбирать игру, на мой взгляд, особенно начинающему, игру популярную. То есть умеете выиграть в танки, играйте в танки, Counter-Strike, Counter-Strike, но игра, в которой мало аудитории потенциальной, то есть обязательно найдите на YouTube большие каналы, большие каналы по вашей тематике. То есть вот по Варкрафту это вот столько. Я думаю, что если по F-Some по каким-то, да, там вообще может быть нифига не быть. Или по какому-то, я не Панзару, я не знаю. Есть куча игр менее популярных. С кем же, боже мой, с кем-то я недавно общался, у него был канал по Панзару. Там вообще нечего смотреть, да? Нечего смотреть. То есть, если аудитории мало, то вам будет очень тяжело ее поднимать. То есть, стоит проанализировать паблики ВКонтакте, да, посмотреть, сколько пабликов по вашей тематике. То есть, чем больше их, чем они больше по размеру, чем больше там активность, тем больше у вас шансов пробиться. Я очень много раз сказал это слово, чтобы вы на нем сфокусировались. То есть, обязательно топовые каналы по вашей игре, если вы будете снимать игру, посмотрите. Топовые каналы по вашей тематике посмотрите. Там, я не знаю, хотите вы делать обзоры машин BMW, да, посмотрите, какие топовые каналы по машинам BMW. Mercedes, Mercedes, АК, АК. Я думаю, что... А будет разница между тем, чтобы обозревать, допустим, машины Део и машины, там, Мерседес. Я думаю, что будет. Поэтому вот на это обратите тоже внимание. Ну и на примере моего, да, проекта. Я снимал Warcraft, причем давно я, ну, в общем, один из первых был, ну, как сказать, русских блогеров, которые мощно, много и на хорошем уровне снимали Warcraft. чего греха таить. Но, как вы видите, на моих топовых роликах, просмотров, ну, очень немного, да. То есть вот у меня топовый ролик по Варкрафту, видимо два года назад снятый, то есть он уже очень давно лежит, причем с хорошим названием, офигенным World of Warcraft обучение, он набрал 213 тысяч просмотров. Я не вижу никаких других здесь по Warcraft роликов, да. Потом я перешел на доту, и вы видите вот просмотры этих роликов. То есть это тоже не супер э, много, но я говорю, это канал чуть выше среднего по доте, если сейчас смотреть текущую ситуацию, текущую нишу и текущую конкуренцию. Соответственно, больше просмотров, больше рекламы, э, больше денег, больше денег женщины. Наркотики, рок-н-ролл. И хотел бы еще раз вернуться к... Пока тут, боже мой, страшные запросы. А к поисковым запросам, да? А к вот этому сервису, на который... с которого мы начали, и как бы будет логично им закончить. Показываю вам небольшой канал, который приносит не огромные деньги, но позволяет автору покупать себе вкусный тортик каждую неделю. А... Этот автор мой друг, это Андрюша, и он, собственно, когда мы с ним беседовали, и... Он говорит, слушай, хочу сделать канал на YouTube, но как-то вот нет такой какой-то супер мысли, супер идеи. Да ну хочется как-то себя попробовать. Я говорю, слушай, ну давай под поисковые запросы попробуем. И смотрите, вот год назад, да, 15 тысяч... Этот канал вообще никого пиара не покупал. Только я там немножко его рекламировал, но совсем-совсем чуть-чуть. Вот смотрите, мы берем поисковый запрос, где находится ниже топ. Вот. Ниже топ, где находится? 91%... Да, это, это скромно, ребят, ну о чем речь? Но, смотрите, то есть дело-то в чем? Пожалуйста, ребят, вопросы, да? В Яндексе, в топе, в топе, просто в топе. Гогли, где гогли, гогли, гогли, гогли. Ниже топе, где находится, где находится ниже топе, пожалуйста. То есть вот здесь по Яндексу мы смотрим, плюс Google кит запросы, да, другие поисковики, мало. Ну вот он, он первый. Давайте любой другой вопрос, давай, давай, любой, где находится душа дракона, дд, давай. Блин, скопировал хреново. Как бы тебя выделить-то хорошенько. Ну да-да, не будем, да. Не находится, что так он. 107, да, давайте в Гугле. Вопросы есть? Чей видос? Понятно. Давайте, если интересно, да, можем... А, ну видишь, редирект на его YouTube. И поехали, смотрим. Человек получает деньги с рекламы. Правда, этот ролик меньше, меньше минуты. Вот это косяк, потому что в роликах меньше минут, насколько я понимаю, реклама это не будет отображаться. Вот, но тем не менее. О, нет, есть. Все, все. <пыхл> замечательно. Замечательно. Ну и, соответственно, если мы нажимаем на эту рекламу, то человек получает денежку. Неплохо. Неплохо. А, вот -вот как-то так. То есть, простой контент. Ничего сложного. Не видел. Аннотация на, на, на другой свой ролик очень правильно. А, до минуты не будет размещаться прирол, вот этот вот, который подороже, а будет размещаться только баннер. Баннер он подешевле. Вот в чем дело. Вот. Но тем не менее, да. То есть человек сел, пожалуйста, в Варкрафте место, куда можно добраться, попасть куда-то, море. Сел и, пожалуйста, наснимал вот таких роликов. Да, это, это тоже тут это не скажешь, что там ну не в носу ковыряться, конечно. Но, подогнав свои ролики под поисковые запросы, у него, видите, небольшие в основном, да, видосики? Вот. Он получил источник прибыли, и даже если он сейчас э, ляжет спать, на 5 лет уедет из страны, на все забьет, он приедет, через 5 лет выплату с ютуба у него будет лежать в карманчике, понимаете? Потому что это маленький, маленький, но это бизнес, который приносит доход, он может не работать. Потому что вот они, поисковые запросы, они будут всегда. Warcraft еще 10 лет простоит, еще 10 лет будут узнавать, где получить синего дракона. И человек попал в нишу, он снимает такие ролики. Также можно делать по другим играм, безусловно. Там, ну, нужно сидеть анализировать, да, я не знаю по Доте, насколько, как собрать МКБ. Ну, я не знаю, вряд ли. Когда не собрал. Нет, тут нет так. А, Что-то можно придумать. Ну, по Доте, конечно, сложнее, но вот по Warcraft, по другим мобам, возможно, это залетит. Обязательно смотрите запросы. То есть здесь есть. И они низкоконкурентные. Что значит низкоконкурентный запрос? Запросы бывают трех типов. Высококонкурентные, очень, да? Очень такая, где борьба идет. Есть среднеконкурентные и есть низкоконкурентные. Можно в это вдаваться, это целое, целую лекцию можно просил рассказывать и читать. И я не самый большой специалист, но смотрите, есть запрос «Хомяк». Его вводит 366 тысяч человек в месяц. Ну вот «Хомяков», вот «Хомяк». 355, ну, 350 штук, да? Что он хочет увидеть, этот человек, непонятно. Этот запрос супер-супер-супер-конкурентный, потому что много, много людей вводят хомяк, что он хочет, не ясно. По такому запросу, если вы снимете видео хомяк, ну, конкуренция будет дичайшая, и непонятно, что человек хотел. Смешные животные, запасливый хомяк. Окей, фиг с ним, с хомяком. А если мы, например, делаем запрос «купить хомяка», «купить хомяка», запрос более конкретный, и он уже среднечастотный, да? Его не так часто вводят, то есть его вводят 13 тысяч человек. Это уже конкретно. И здесь мы на ютюбе даже, да, раз мы уже залезли на YouTube будет какое-то более конкретное видео, да. Хочу купить хомяка. И вот какое-то обсуждение, да. Э -э -э Там, говорящий хомяк, какой то реклама какая-то вылезает, да. То есть нам уже предлагают какой-то говорящего хомяка, еще что-то. Понятно все, да. То есть вот, -вот, -вот, вот уже средний частотный запрос. И есть супер низкочастотный запрос. Допустим, купить хомяка. Да вот они даже есть. Где купить... Не, ну, где купить игрушку хомяка? Там может быть большая конкуренция, но низкочастотный, потому что его очень мало вводят. И вот я рекомендую для маленьких каналов низкочастотники, может быть, 100. Да? Там вот... Эм... Подожди, вот какой-то, знаешь, вот если с хомяком, да? Домик хомяка. Как сделать домик для хомяка? Пожалуйста. У вас есть хомяк, вы, допустим, снимаете по нему ролики и начинаете, да? И подгоняете. Вот, ну, к примеру, вы решили делать... Видеоканал прожить хомяка. Если честно, это не очень интересная идея. Почему? Потому что хомяк это. это э, хомяк, он не паразит никого. То есть, конечно, если вы хотите с животным подвязаться, я бы взял какого-то хорька. Может быть, какую-то сову. Но это вопрос третий, как-то нужно содержать животное. Не каждый это может. Ну просто вдруг, да, как идея, обсудим это. А... Заводим мы, допустим, сову Или хомяка. Ну, давайте на, на хомяке, да, уже раз начали. И вот, пожалуйста, снимаем, как сделать домик для хомяка. Есть конкуренция, но, но можно, можно то есть пробиться, где-то где вы будете. Причем у этих людей вы будете отображаться в похожих. Вот давайте зайдем на этот канал, этого славного парня. И смотрите, да, то есть он вот как сделал домик для хомяка. Домик для грызунов. Что нужно для появления хомяка в доме? Крутой домик для хомяка. То есть даже если вы сегодня, ну, не потратив ни копейки на пиар, выложите ролик. Да? Этот вот парень делает домик. И вы сделаете домик, вы будете где-то в похожих вот здесь. Как дела у хомяка. Вот же смотрит, ну 4000 человек посмотрел, как дела у ее хомяка, ну боже мой, да? Как дела у хомяка? И вот она, понимаете? То есть YouTube хорош тем, что он огромный, он сам, он, он вам поможет, он вам даст трафик. Знаете? Целое, то есть вот она, вот она, вот она, вот она эта тема пошла. Как сделать домик для хомяка? Где купить хомяка? Как выбрать хомяка? Чем отличается там сирийский хомяк от джунгарского? Как сделать самому колесо для хомяка? Где лучше жить хомяку? И, понимаете, даже вот под эту тематику можно подогнать очень всего. Но я рекомендую, ориентируйтесь на подбор слов и запросов. Ну, вроде по тематике все, ребят. Но я думаю, что будет актуально, если я сделаю ответы на ваши вопросы вот именно по этой теме. Вот по этой теме. Потому что когда я раньше проводил именно платные консультации, я всегда, то есть сначала лекцию, потом вопросы. Поэтому давайте вот сейчас будут вопросы, следующий ролик будет ответы на эти вопросы. Эту тему мы как бы закрепляем. И дальше мы идем э, в тему... Я думаю, что продвижение канала, да? То есть вот у вас маленький канал, нулевой. Что делать, как его продвинуть, чтобы вас смотрели? Может быть какие-то аспекты съемки видео, звукозаписи? То есть все, что вас интересует, вот именно по старту, по созданию канала. Давайте сейчас вопросы, я на это все поотвечу. Вопрос только в комментарии на YouTube. Угу. Спасибо.